Вот представьте, что, например, вот эмоции и чувства, они скапливаются вообще в основном в солнечном сплетении. То есть это вот манипура, как бы здесь такой у нас как бы склад. И может быть так, что э, на, на высших чакрах, например, там на сердце, на горле э, поменялось мировоззрение и поменялся там образ, э, поменялись принципы, поменялся образ себя, образ родителя идеального. Вот. И к чему это приводит? Это приводит к тому, что вот эти э, чувства, которые э, на третьем центре, они перестают как бы как вулкан извергаться, то есть вулкан э, входит в сон, Нет, не будет сверхреакции, но все равно его нужно вычистить как бы. Поэтому у вас на уровне мировоззрения, я же как бы и даю вначале какие-то постулаты, да, чтобы у вас как бы сложилась какая-то картинка, да, картина мира сложилась. Эта картина мира, она уберет сверхреакции. Вот эти вот «ненавижу тебя, мама». Да, потому что, типа, если там по карме я был таким родителем, мне таких родителей и дали. Если это заходит, уже часть претензий и каких-то сверхреакций отваливается. Вот. Но важный такой момент, что в детстве вы этого не знали. А тело выработало предъяву. И вот эту предъяву нужно сейчас просто как бы достать. Как, как сделать очистку этого, этого центра. Вот. Поэтому понятное дело, что вы это делаете не к теперешней маме. Вы это делаете к маме из прошлого, из себя прошлого. Вот. Поэтому это тоже нужно делать. Это как чистка. Как бывает, например, ну, у большинства, скажем так, не очень хороших психологов. Психологи дают возможность эти чувства выразить, ну, как у вот техники, там, побить подушку, написать там какое-то злостное письмо. Но если не дали мировоззрение новое, эти чувства все равно опять придут. Они как бы просто вот, ну, опять выработаются. Ну, вот. А мы поступаем более грамотно. Мы вначале мировоззрения укладываем нормально, чтобы оно больше не вырабатывалось, а потом это очищаем. То есть принцип такой – работа исцеления.